Всем салют, это Натан, Black Star и Друзья, специально для проекта завтра будет суббота, смотрите и не моргайте. Привет, Натан, ты уже не первый раз в городе Ставрополь. Как ты думаешь, чем обусловлена такая популярность на Кавказе? Я не знаю, может быть, новой песни, что, в принципе, присуще кавказским людям, да и вообще мужчинам. Просто идеальный ответ для любой дерзкой девочки. Слышь, ты что такая дерзкая? Я думаю, это сейчас послужило причиной, чтобы снова вернуться сюда в Ставрополь. Скажи, как родилась вообще идея песни, слышишь, ты что, такая дерзкая? Родилась с любовью, просто фраза, которая давно сидела в голове, которая вырвалась из губ и должна была лечь на тот бит, который сделал Диджей Ван Доллар. Все было легко и просто. Был бит. Я придумал фразу. Тима слышал. Мы решили, что это должен быть второй общий трек у нас. И решили сделать. Это приобрело вот такой массовый резонанс, что, в принципе, меня очень радует. Ожидал ли ты популярность до выхода клипа? Ожидал я популярности до выхода клипа, потому что у нас есть такой человек, как Тимати, он делает очень глобальный прогноз и знает наперед, какая песня все-таки приобретет резонанс и какая все-таки зайдет в массу. Он знал, он сказал, и все получилось именно так, по графику, по расписанию. Как вы вообще относитесь к пародиям на эту песню? Очень хорошо, около 90 тысяч хэштегов в Инстаграме, просто очень, очень, очень много тысяч вообще роликов, все просматривать не удается, но очень радует, что песня живет, живет в разных версиях, в разных кавер-версиях, в разных ремиксах и в разных видеоверсиях. Это очень радует, круто. Вы даете большое количество концертов, бывали ли какие-нибудь курьезы на них? Uh, да, бывали, не считая рабочих моментов то, что, может, микрофон отключиться где-то. Пока падать не удавалось, слава богу, пока нет никаких роликов, где я падаю со сцены. Uh, но были небольшие такие uh, крики, которые заставляли врасплох, например, молчишь-молчишь, хочешь сказать фразу, а тебе кричать «Я тебя люблю!», и причем крикнет какой-нибудь парень, и ты О, «Окей, ладно, поехали дальше». Свободного времени остается все меньше. Как ты проводишь свободную минуту? Сейчас в основном на студии пишем альбом, работаем. В свободное время его практически нет. Если оно есть вот сейчас, мы поедем отдохнем два часа в гостинице, потом в концерт и снова в аэропорт и в Прагу и там то же самое. Совсем недавно разговаривал с Луианом про версию, он раскритиковал этот проект. Как ты к нему относишься и приглашали ли тебя туда? К Версу я вообще никак не отношусь, и по мне, если бы даже меня пригласили, я бы не пошел на Версус только потому, что я считаю, что это не уровень артистов Блэк не только потому, что я хочу принизить как-то Версус, а потому что уровень Блэк Старов артистов сейчас он намного больше и в приоритете, наверное, работа. Важнее всего делать, производить. А Версус это хороший хороший батл для МС псов. Я не люблю, я не хочу унижать своего оппонента, читая какие-то невнятные реплики. И слово имеет вес. На версусе по большей части слова немного пусты и немного обидны. Расскажите, кто был вашим кумиром, благодаря которому пришли в хип-поп-культуру? Каста. Однозначно каста и никто больше. Я рос, рос на этих ребятах, рос на этих парнях. Сейчас мы вместе в одной гримерке, и меня очень радует этот результат. И сейчас я слушаю также новый альбом Владимир Несосветная. Очень нравится и я думаю, что я остаюсь по-прежнему преданным фанатом группы каст Многие артисты критикуют лейбл Star, говорят, что вы работаете только на деньги. Как можете прокомментировать эту ситуацию? Вообще, какие отношения среди артистов разных лейблов? Нас абсолютно не интересует критика каких-то других артистов, других лейблов. Вообще не интересует, потому что Результат говорит сам за себя, наш лейбл, я считаю, в этом году будет лучший лейбл не просто в хип-хоп индустрии, а вообще в шоу-бизнесе. Blackstar будет лучшим показателем по многочисленным миллионам, по просмотрам, по чартам, по продажам и по просто производительности качественных треков. И сейчас... Если человека есть время критиковать, то он точно занимается нетворчеством. У нас нет времени обсуждать других музыкальных лейблов, других артистов. У нас его просто нет. А остальные, да, дай бог, пусть критикуют. Как вы относитесь к недобросовестным артистам, например, как хоми, который выступает в открыто на своих концертах под фанеру? Хоми? Я не знаю, кто это такой, конечно. Вообще, выступает. Но это дело дело уже такое, дело личное. Я считаю, судить должна публика. И ни в коем случае я не могу судить. Каждый творец, если он считает таким, нужным выходить и петь под фанеру. Это личный позор, это личное дело. Пусть это судит публика, не я. А что вы пожелаете молодежи, которая из зрительского зала смотрит на вас и мечтает попасть на сцену? Верить, обязательно верить, потому что именно мне это помогло верить и делать, идти вперед. Если ты хочешь стать частью не только блокстара частью своей жизни, хозяином своей жизни, своей личной свободы. Ты должен отвечать за свою свободу, мечтать, верить и идти вперед. Многие хотят попасть именно на Star, потому что это самый известный лейбл в России. Как попасть? Вот посоветуйте. <favorites> мечтать, конечно, нужно обязательно, но, судя по себе, я могу сказать, ты должен прийти к какой-то собственной независимости, когда лейблу, не только лейблу, а людям будет интересно тебя слушать. Тогда это будет интересно всем, не только Блэк Это будет интересно различным лейбам. Когда ты обретаешь собственную независимость, когда ты становишься уже артистом, у тебя есть право выбора. Тогда ты можешь не просто мечтать, а выбирать, куда ты должен идти и что к тебе ближе. Тогда, тогда добро пожаловать, Блэк Стар, у нас дверь открыта.